Вчера мы создавали на курсе мраморный эффект белым цветом на камуфляже. Даже это, скорее всего, не мрамор, а похоже на дымку. Посмотрите, какой маникюр у нас получился. И вот какие материалы мы использовали. Камуфлирующую базу 904 от ONIQ. И гель-лак «Стрелец» из серии «Зодиак» компании бренда «Ириск». Это бело-розовый цвет. Не совсем чисто белый, но это и будет не совершенно незаметно в нашем дизайне. Итак, по порядку. Вначале мы наносим тонкий ровный слой камуфлирующей базы. Потом более тонкой кистью наносим рисунок в стиле прожилок уже светлым цветом гель-лаком белого или э, розоватого цвета как сделали мы прожилки очень быстро растворяются и превращаются в туман поэтому сверху наносим еще дополнительно тонкими белыми линиями и отправляем в лампу получается эффект и тумана и четких линий вот такой эффект мы получили если вам нравится формат таких коротких мастер-классов, пишите мне в комментариях.